День, уважаем добрый вечер наверное уже, уважаемые партнеры и сегодня у нас нечередная школа по по маркетингу это не сама сам маркетинг да? а именно извините сейчас мы отключим звук в youtube канале у нас школа сегодня почему вопрос в этой школе возник потому что очень много вопросов появилось в связи с работой маркетплейсов вы знаете, что у нас сейчас все продажи, абсолютно все продажи и пакетов, и продуктов, и пакетов атонов наших, да, все идет через маркетплейс. И возникло очень много вопросов. Поэтому я хочу сейчас отвечать на те вопросы, которые, ну, в процессе презентации, отвечать на те вопросы, которые возникли у партнеров. И с удовольствием отвечу на конце там, на те вопросы, которые возникнут у вас сейчас. Конечно, очень удобно... Подготавливаться да, к выступлению, когда ты знаешь, вот реально чем ты можешь быть полезным во время вебинара. Поэтому, когда вы задаете вопросы, это очень хорошо. В чатах пишите, мы их отслеживаем. Проще готовиться, и ты знаешь, что тогда точечно попадаешь ну, в ту тему, в тот ответ, который так необходим. Итак, я делюсь экраном. Так, демонстрация экрана. демонстрации, ну, демонстрации. Ну, вот так. Так, смотрите, у нас есть отличная методичка. В этой методичке практически, не практически, а есть все. Убираю слово "практически". В этой методичке есть все в маркетинге. Здесь можно почитать и термины, определения общие, точные определения, и узнать о стоимости пакетов, и возможности пакетов, начисление выплат, динамическая компрессия. Расписан каждый Каждый пункт, который есть в маркетинге. Маркетинг необходимо именно вот так изучить. Эту методичку, она есть в офисе, ее можно распечатать, ее нужно проштудировать, потому что именно если вы будете ее знать, то вы спокойно можете выстраивать свой финансовый план. Вы можете полностью планировать свои доходы. Это очень важно в бизнесе. Если ты... Не планируешь свои доходы, то твои доходы планирует кто-либо за тебя. Но я сегодня как раз хочу остановиться не на всех вот этих определениях. Мы уже много раз с Владимиром проводили эти школы. Я хочу сейчас остановиться на самом, как получилось так неожиданно, на самом главном, что есть, это вот работе с начислениями, выплатами в маркетплейсе. За эти последние две недели мы слышали очень много вопросов. Что такое баловый коэффициент, почему он разный, как он идет. Ну что у нас были только пакеты, был стопроцентный баловый коэффициент в пакетах, и было очень удобно считать. Но в маркетплейс приходят абсолютно разные производители. У разных производителей разная продукция, естественно, абсолютно разная затратная часть, разная рекламная, разная ну, часть на производство. И введено такое понятие, не мы новые, это везде так делано, есть понятие балового коэффициента. Мы назвали это так. Называют это по-другому, может быть, маржой, прибылью, можно назвать, как хотите. Но я хочу, чтобы мы сейчас говорили на одном языке. Нужно четко понимать, что такое балловый коэффициент у нас. Если почитать просто вот в описании на маркетинге, в описании маркетинга прочитать вот эту страничку, может быть, два раза, три раза, но становится понятно, что есть цена, которую производитель выставляет. И есть часть от этой цены, которую он хочет получить. И обычно всегда закладывается часть, которая уходит, расходная часть, которая уходит на рекламу, на продавцов, на, ну, на, на расход, расходная часть, одним словом. Допустим, если мы возьмем вот телефон, за который мы платим, к примеру, там, тысячу долларов, да, то до производителя вы же понимаете, что тысяча долларов не доходит. Он закладывает расходную часть. Если мы будем вот по этому примеру смотреть, то если товар стоит 600 долларов, и производитель закладывает свою расходную часть и говорит, 40% я могу отдавать за продвижение, за рекламу, в моей цене находится 40%, мне нужна остальная часть, то вот эти 40% являются балловым коэффициентом. Давайте, вот в этот слайд можете посмотреть всегда. Я хочу на конкретном примере, вот из-за чего и возникла эта необходимость в школе, да, вот последний наш крайний, наш один из примеров, пакеты. Шикарные пакеты, смотрю на них, прямо вот многие, ну, и помимо школы, вам сейчас смотивирую вас по пакетам Атона. К сожалению, это скоро быстро, это скоро, очень скоро закончится. К сожалению, может быть, к радости будет новая, новые промоши, новая акция. Смотрите, я вот сегодня, когда готовил школу, и вот прям увидел эту разницу, хочу вот поделиться то, что я вот, глядя просто на этот слайд, что для себя увидел? Математически как-то считали, знаю, но даже вот в этом слайде. Смотрите, вот есть пакет за 500 евро, есть пакет за 1500, за 3000, за 5000. Есть атоны, которые вы получаете за приобретение этого пакета. Там 30, 100, 215, 385 и мелко-мелко написано, не мелко, а так затонировано написано, бонус 2500, это в эту сумму ходит. 17 17,550 тысяч и 110 тысяч. Посмотрите, что вот в этом слайде можно раскрыть для себя, как предприниматель. Сейчас говорим, как предприниматель. Я могу расходовать, там, потратить, сделать расход свою, закупку, вложение, инвестицию в бизнес 500 евро на маленький пакет и 5000 евро на большой пакет или 1500, или Давайте посмотрим разницу. Вот 500 евро и 1500. Разница... 3 раза 500 умножить на 3 будет 1500 а теперь посмотрим на бонусы бонусов дается 2 500 на первом пакете а на втором 17500 ровно в 7 раз значит денег я расходую в 3 раза больше а бонус получаю в 7 раз больше если взять третий пакет и первый то я денег расходую в 6 средств вкладываю инвестирую в 6 раз больше 500 и 3000, а бонус получаю в 20 раз больше. Ну а если взять крайние пакеты 500 и тысяч, разница инвестиций в 10 раз, а бонус получаю. Я не говорю про покупку патонов, я купил на эту сумму, но я бонус получаю в 44 раза больше, чем на малом пакете. И если вы просто посчитаете бонус, который дается 110 тысяч. Если мы можем даже по курсу, по которому мы приобретаем сейчас вот без бонуса, без акций, да, по 002, то это 2200. А если по биржевому курсу, который в ближайшие дни появится у нас в офисе, это 4400. Ну, хорошо, уберем мотивацию, уберем понимание. Мне самого это греет, прямо вот ну, хочется донести иногда человеку сказать, ты вообще предприниматель, ты считал, ты считаешь свои деньги свои доходы, свои инвестиции, свои вложения. Как, как, как ты досчитаешь, если ты этого не понимаешь? Окей. Проходим дальше. Теперь смотрите. Возвращаемся к нашему балловому коэффициенту. Пакет токенов имеет вообще токена тон система имеет балловый коэффициент 35. Это значит, от суммы закупки 35% возвращается обратно за рекомендации, за работу, возвращается в сеть. Итак, Пакет стоит пять тысяч. Рассмотрим, вот крайний пакет, четвертый пакет за пять тысяч евро. Пять тысяч словных единиц умножаем на 35%. Значит, 1750 производитель возвращает для распределения. 1750 распределится по нашему маркетингу. 42% в линейку, матчинг-бонус, в ранговые пулы, в бонусный пул для распределения для распределения быстрого старта, все, эти 1750 распределились мгновенно по маркетингу. Вместе с тем, для того, чтобы, мы же ввели баллы для карьеры, для того, чтобы учитывать рост структуры, да, рост карьеры, работу, ввели вот эту балловую систему, и 1750 баллов распределиться по всей веточке вверх, бездонно, на всю глубину. Для всех партнеров, которые стоят опла, опла, в оплате выше, 1750 баллов распределяется. И 1750 евро распределяется по маркетингу. Здесь должно быть все понятно, но возникли вопросы, почему с 5000 приходит не 500 долларов, а 175 долларов. Да потому что балловый коэффициент 35%. У, именно у атонов балловый коэффициент 35%. Помимо распределения баллов, здесь у нас есть еще бонус. Бонус какой? Бонус 10%. Именно в атонах бонус 10% распределяется как? Не по маркетинговой схеме, а все бонусы, мы приняли решение, все бонусы всегда будут распределяться на 20 уровней, так как у нас линейка на 20 уровней, распределяется на 20 уровней равномерно по 0,5% на каждый уровень. Поэтому посчитаем. Я сделаю пример на одном пакете, да, а вы возьмете потом и посчитаете для себя, чтобы запомнить все это, да, вот легко было бы объяснить, когда ты понимаешь, как это считается. Мы берем, допустим, вот здесь мы четко видим, мы получаем за покупку такого пакета, за приобретение, получаем 385 тысяч тонн. Из них написано 110 тысяч бонусов бонусы мы убираем таким образом получается 275 тысяч атонов мы приобрели за свои средства на них начисляется процент умножаем это на 10 процентов значит получается 27 500 атонов это бонус за эту покупку бонус как распределяется равномерно на 20 уровней значит если мы этот бонус разделим на 20 что вы видите на слайде то мы получаем, что если прокупка произошла, то по 1375 атонов получит 20 человек выше находящихся. С учетом динамической компрессии, если помните, 20 уровней получили по 1375. 1375 умножить на 20, получается 27500. Это ровно 10% от купленных атонов. Я не знаю, ну, может быть. Каждый из вас, может быть, не сразу это ложится, да? Но если вы возьмете калькулятор и возьмете посчитайте, сколько на первом пакете за 500 евро мы получили тонов, какой там бонус, сколько выйдет в карьеру, сколько выйдет баллов для карьеры, сколько распределится по маркетингу, потом возьмете второй пакет, потом возьмите третий, потом сами прочитайте четвертый и сверьте с этим сайтом, я уверен, я уверен на сто процентов, что Каждый человек поймет, как распределяется. Но давайте сделаем так. Чтобы было понятно не только на Атоне, давайте проверим это на полюбившемся всем приборе Паркис. Это, это наш один из первых поставщиков в систему маркетплейса. Да? Есть прибор, он всем нравится. Давайте посмотрим. Баловый коэффициент у этого продукта 45%. 799 его стоимость. 45% уходит от, от производителя к нам. Значит, 360 евро распределяется по маркетингу. 42% уйдет в сеть, уйдет в матчинг-бонус, уйдет в пулы, уйдет в ранговый бонус, уйдет в быстрый старт. Распределилось, мгновенно распределилось 360 евро. И 360 баллов для карьеры зачтется вверх по уровню. Вот так считается каждый продукт. Если мы здесь напишем зубную пасту или диагностику, которая стоит 89 евро, или там, вот, там вы видели 150 продуктов выставилось, и у этих продуктов, ну, допустим, у зубной пасты или какой-то добавки э, от системы Паркис, да, то э, балловый коэффициент там, 50%. Значит, если продукция стоит 100 долларов, то от этих 100 долларов 50% Уходит куда? В распределение. Значит, 50 долларов, ну, сейчас у нас в евро, извините, 100 евро продукт мы заплатили, 50, баллов коэффициент 50, значит, 50 евро распределится по маркетингу и 50 баллов распределиться по сети. Ну, еще для примера, чтобы радует глаз, сравним, как у нас VIP работает, да, полюбившийся всем, это... Я считаю, самая правильная инвестиция, с нее и нужно начинать всегда, потому что без, без этой продукции, без пакета VIP, который продается на маркетплейсе, со стопроцентным балловым коэффициентом, без этой продукции тяжело быть в современном мире осознанным, тяжело, знаете, вот приобретать тот физический тонус, тот уровень духовности, то понимание, быть, там, быть лидером, это выбор любого человека, что он хочет здесь достичь, но я уверен 100%, что VIP это лучший продукт. Не даже не уверен, я точно знаю. Это больше, чем уверен. Это больше, чем уверен, это продукт, который нужен каждому человеку. Вопрос времени, когда человек созреет для того, чтобы этот продукт приобрести, это уже дело каждого человека. Но вы можете смело, смело говорить любому, любому, с чего нужно начинать? С пакета Бизнес начинается с пакета VIP. Изучение, посвящение что-либо, да, у нас специально сделаны и профи, и бизнес-пакет, и даже basic-пакет для таких вот э, угливых, да, для тех, кто просто пробует много раз, ну, не уверенный в себе, сомнений много, рынок не изученный. Есть возможность даже с этого начать. Но если мы говорим о бизнесе, да, то в бизнесе всегда надо шагать широко, осмотрительно, продуманно, скажи, осознанно впечатлить самого себя, получить эту уверенность, пообщаться. Для этого есть окружение, есть спонсоры, есть люди, которые вас могут и провести по пути, есть спикеры, которые вы можете выбрать на вебинарной комнате, их там сотни. Выбрать себе самого главного, самого нужного, который в данный момент именно поможет вам достичь достичь своих целей. Смотрите, пакет VIP, что такое стопроцентный коэффициент? 768 евро зашло в систему, и 768 евро в эту же секунду распределилось по маркетингу. И 768 баллов распределилось для достижения разных уровней рангов по карьере. Конечно, скажу так, работа одна и та же. 799 евро, 360 распределилось, 768 евро, 768 евро распределилось. Работа одинаковая, денег в два раза больше, но продукт разный. Поймите, что у нас в маркетпейсе будут продукты, скорее всего, и 20% балловый коэффициент, и 30%, и 40%, и 50%, и 60%, и 70%, и 80%, и 90%, и даже вот 100% у нас уже есть. Значит, это возможно. Конечно, будем искать продукт такой, который нужен всем, который имеет как можно больше баллового коэффициента. Но производство есть производство. Какой бы продукт там ни был, если он очень хороший и требует больших затрат, но он необходим каждому из нас, то... На этом продукте как бы меньше заработаешь, но, возможно, он другой пользу принесет. Он сделает статусность твою друг, другим каким-то образом. Может, это будет косметический какой-то прибор новый, да. Может, это будет какой-то робот, который будет давать 90% и будет настолько впечатлять, что ну, ну, будешь спать, и он будет работать. Это мы же все хотим так. Продуктов будет очень много. Marketplace это. Это детище, это серьезная программа, это серьезная идея. Потому что изи-бизи – это вот, вот такой проект. А вот у изи-бизи чем козырь какой у нас – это marketplace. И то, что мы его наполним в ближайшие недели, месяцы, годы, то, что он вечно будет наполняться. Почему я так уверен? Да потому что производитель никуда не уходит с рынка. Мы благодаря вот этому маркетплейсу, блокчейну мы решаем проблемы и производителей, и сетевых компаний, и сетевых предпринимателей, и просто предпринимателей. Я думаю, что вот с коэффициентами за сколько минут? За 17 минут на трех примерах я что-то, ну, я просто уверен, что мы разобрались. Если нет, я рекомендую просто вам брать любой продукт, заходить в Marketplace, брать мистер Merriman, посчитать. Посмотрите коэффициент, Везде можно посчитать. Единственное, что мы для удобства в ближайшее, время, в ближайшее время под каждым продуктом вы будете видеть количество баллов, чтобы вам не считать. Вы будете видеть количество баллов, которые дает каждый продукт. Допустим, этот продукт приносит 100 баллов, этот продукт 200 баллов, это 20 баллов, это 50, это 70. Под каждым продуктом, а их сейчас уже больше 150, под каждым продуктом, Будет цена, количество баллов, цена, количество баллов. Оно и сейчас можно несложно посчитать, но тем не менее лучше считать, можно считать. Да? Я, допустим, честно говоря, не считаю, знаю систему, знаю, что это считает не человек, не бухгалтер, который может ошибиться. Считает система, один раз внесен, внесена цена, один раз внесен процент. И ошибиться там на 20, самому считать, это очень там, ну я скажу так, для меня это затратно по времени. Кто-то пересчитывает. Я не говорю, что это плохо. На самом деле всегда нужно держать, это же ваши финансы, держать в курсе свой кошелек, да, видеть, как он работает, как наполняется, вести какой-то учет. Но если вы доверяете системе, доверяй-на-проверяй, но, но если вы проверяете-доверяете, то я думаю, на это время немного уходить у вас не будет. Так, теперь по маркетингу, честно говоря, я особенно... Не хотел бы там многое рассказывать, загружать вас, но так как у нас времени, то все равно, и вы пришли, и сейчас некорректно было бы закончить, я все равно немножко пройдусь по маркетингу, прямо пройдусь, пробегусь. Почему? Потому что недавно мне один из партнеров задал вопрос. Вот смотрите, перед вами слайд уровня начислений. Я понимаю, что этот партнер ну, просто не услышал, не да, И может, возможно, у кого-то еще есть. Вопрос был, так звучал так. Почему нужно брать VIP, если VIP получает 2%, а Basic получает 10%? Вопросы эти есть, и на них нужно отвечать. Так вот, для того, чтобы понять, стоит, наверное, посмотреть 2-3 раза презентации, которые есть. И даже если... Некорректно мне было бы отсылать вас слушать презентацию, раз мы ну, здесь, то скажу, что это уровни глубины, которые получают доступ от уровня пакета. Если у меня пакет Basic, то я смогу получать только 10% с первого уровня и 3% со второго. Если партнер мой уже на третьем, четвертом уровне, уже я не досягаю их тех сумм, я не могу их получить. Но если я бизнес, то я получаю с первого уровня 10%. Со второго 3, с третьего 4 и с четвертого 5% получаю. Если я поднял статус до профи, то я захватил еще два уровня. И для ВИПа повторю, если партнер VIP, то он получает с первого уровня 10%, со второго 3, с третьего 4, 5, 6, 7, 2 и 1 с восьмого Разница, понимаете, между басиком, когда ты цепляешь только два уровня, имеешь доходы с двух уровней, или ты имеешь с восьми. Ну а дальше, понятно, есть привлече, привлекательность. В чем? Бронза получается с 11 уровней, Сильвер с 14, Голд с 17. И достаточно в компании достичь статуса платина. Кстати довольно-таки легко достижимый для бизнесмена, для предпринимателя, скажем так, который приходит. Статус у нас легко достижимый. У нас есть и даймонды, и амбассадоры, но платины достаточно быть для того, чтобы забирать все 42%, которые есть в маркетинге. 42% в линейном маркетинге. Если вы просуммируете вот сумму процента вознаграждения, от 10 до 0,05 на 20 уровень здесь будет ровно 42%. И глубина по статусам здесь понятна. Когда человек говорит, я немножко не понимаю, если распечатаю листок, ну смотри на него не 10. поймешь, не сможешь не понять. Просто обращайтесь, это это не хорошо, неплохо, это не обидно, это не что вот неправильно, потому что я не понимаю, не понимаешь, потому что ну, не понимаешь, потому что не знал этого. Узнать здесь легко, послушал несколько раз, записал, посчитал, когда получил первый доход. Посмотрел, что приобрел твой партнер первой линии, умножил на 10%, посмотрел, сколько ты получил и удивился, что все правильно. Можешь посчитать вторую линию, третью, пятую, и ты всегда будешь удивляться, что все время правильно. Почему? Потому что ты сидит не бухгалтер с счетами или с калькулятором. А система, которая работает один раз. И если уж она один раз посчитала правильно, то она и 100 раз правильно посчитает, и 200 раз, и 300. Если она считает один раз правильно, то она не может считать неправильно. Okay. Теперь, чем отличаемся мы со своей линейкой в 20 уровней? То тем, что у нас есть динамическая компрессия. Не просто компрессия, когда человек не выполнешь чего-либо, просто выпадает. А динамическая компрессия. Сегодня утром партнер был с упущенной прибылью, через 5 минут он включился, апгрейд пакету сделал, и вот компрессия уже изменилась. И компрессия может меняться каждую минуту, если происходят какие-то объемы товарооборотов. Что такое динамическая компрессия? Это когда по статусу по статусу, кто-либо стоящий в уровнях, в 20 уровнях, не соответствует, не достает свою глубину. То в данном случае он не получает. Давайте уж у нас есть несколько минут, я покажу, наверное, все-таки вот бегло-бегло. Если мы посмотрим на вот обычную структуру, если вы, у вас отстроена структура, у вас в первой линии 5 партнеров, и отстроена структура вниз, глубина 20, здесь не умещается, здесь там сколько у нас, 6-7 уровней, вот то, что получилось. Да? И смотрите, что происходит, если мы табличку поставим рядом. Произошла продажа VIP на самом нижнем уровне вашей команде. Допустим, это ваша команда. 768 евро кто-то заплатил и приобрел себе пакет VIP. Что произойдет в данный момент? Первый уровень, вот видите, он VIP, у него открыто вот этот VIP, у него открыто 8 уровней. Для него это первый уровень, он получил сколько? С первого уровня 10%. У этого партнера, он Basic, у него открыто первый-второй уровень. Для него это первый-второй уровень, сколько получит, понятно. Тут написано четко 3%. Следующий. Сколько получит вот этот партнер? У нас же распределяется 20 уровней, а здесь только, раз, два, здесь только раз, два, три уровня. Окей, считаем. Для этого бейсика это первый уровень, это второй, а это третий. Возвращаемся к таблице. Бейсик не получает с третьего уровня. Это уже статус бизнеса, это место бизнеса. Следовательно, у этого бейсика в офисе появится фраза «упущенная выгода». Не помню, или упущенная прибыль, или упущенная выгода. Ну, деньги мимо. Деньги мимо. Почему? Да потому, что ты не можешь получить доход с третьего уровня. Ты получаешь только с двух. Этот basic и подавно для него, это какой уровень четвертый? Естественно, у него в офисе тоже отразится упущенная выгода. Мимо него деньги. Этот бизнес-пакет и для этого бизнес-пакета открыто смотрим сколько? Четыре уровня. Один, два, три, четыре. Считаем. Один, два, три. 3, 4, 5 уровень. По сути, он должен был бы тоже не получать. Но так как есть динамическая компрессия, и вот эти два партнера не участвовали, то для бизнеса это будет первый уровень, второй и третий. Ага, это третий уровень. А с третьего уровня сколько? 1, 2, 3. 4%. Благодаря динамической компрессии партнер, который не рассчитывал получить с пятого уровня, получает 4%. Ну, естественно, профи попадает. И этот профи тоже попадает, свои проценты забирает. Что могло бы произойти, если бы любой из этих, допустим, увидел, к примеру, увидел, что у него сейчас заключают контракт и мимо, в любой момент он бы сделал доплату себе из заработанных средств до бизнес-пакета, бизнес-пакет позволил бы ему получить свои 4%. И этот тоже мог бы получить свои 5%. Эти проценты переместились выше. Вот что такое динамическая компрессия. В любой момент дня и ночи вот эти люди могут стать активными. И тогда цепочка меняется. Дин, динамика в чем? В любой момент, когда идут изменения, э, ситуация, ситуация меняется. Это вот, если вот вернуться назад, вот к нашему слайду, да, то вот это и весь наш маркетинг. уни 42% на 20 уровней. Плюс динамическая компрессия. А теперь о бонусах наших. Коротко о бонусах. Самый первый бонус для человека, всегда кто-то начинает сначала, и самый первый бонус – это бонус быстрого старта. Это возможность в течение четырех недель получить в два раза больше, чем ты обычно получаешь за проделанную работу. Плюс 10% с первой линии. 10% у нас всегда. И если ты выполняешь условия, всего лишь полторы тысячи баллов ты набираешь в первой линии, у тебя удвоенный бонус. Ровно через 28 месяцев, недель, извините, дней, 4 недели произойдет подсчет от, твоего, от твоей покупки. Не твоей регистрации, а от твоей покупки. 12 часов дня 2 числа ты оплатил пакет. Ровно через 4 недели, через 28 дней, быстрый старт закончится. Не успел набрать 1500 баллов, получишь только 10%. Допустим, набрал 7000 баллов, умножь на 2. Получишь в два раза больше, чем получил бы обычно. Быстрый старт, он работает только для новичков. Но так как недавно произошел запуск вот новой схемы Marketplace, то на 28 дней была возможность дана всем, независимо, когда ты пришел, всем партнерам, кто есть в проекте, полгода, год, всем была возможность стартануть и 28 дней иметь возможность заработать x2. Это же круто, в два раза больше за одну ту же проделанную работу. Остался один день, который ты можешь использовать для того, чтобы получить эту, использовать эту возможность. Больше такого, ну никогда не говори никогда, но я как произношу то что, то, что знаю. Больше такого не будет для партнеров, которые уже в схеме, которые уже в сети. Бонус быстрого старта только для новых партнеров. Он так рассчитан и он возможен только для новых партнеров. Матчинг бонус. Крутейшее изобретение наше. Матчинг да? бонус есть во многих сетях, есть во многих проектах, во многих маркетингах. Это чек с Но обычно чек с чека от линии берется. У нас берется чек с чек от генерации. Теперь смотрите. С голда, начиная с голда, у нас есть статус и бронза, сильвер, голд. С голда довольно-таки простой, легко достижимый. Достичь можно в течение двух-трех дней. Берем с запасом для ленивых неделю. Голдом стать легко. Почему? Потому что это не ни партнеров, ни людей, не работает. работы. Тем более, что сейчас в объемы у нас идут любой продукт. Заработать можно много. Но чтобы статус ее, надо делать их випами. Вип очень комфортно, удобно покупать, хороший доход. Поэтому випами надо уметь торговать. Генерация. Что такое генерация? Это все, что у тебя есть. Во всей твоей не в первой линии, а во всех твоих линиях до появления первого голда. Давайте здесь тоже посмотрим. Формирование голд имеет два уровня, платин берет деньги с четырех уровней, рубин с шести, эмеральд с восьми, и даймон берет, достает 10 уровней, средства с 10 уровней. Десять процентов 8, 6, 4, 2, очень красивое такое. Красивое расположение цифр, удобно. Да, 10, 8, 6, 4, 2 и по 1% уже на глубине. Теперь посмотрим, как работает матчинг бонус. Что такое первая генерация еще раз? Чем отличается наш матчинг бонус от многих матчинг бонусов в маркетинге? Обычно считается с первой линии, со второй линии, с третьей линии. Если у вас первой линии, то вы получаете матчинг бонус с первой линии. Сколько этот заработал, вы получаете процент с этого, с заработной платы, с чека вот этого. С чека этого, с чека этого. Все, первая линия закончена. У нас вместо линии есть понятие генерация. У нас я сравню потому, что лучше или хуже. Почему? Просто по-другому. да? У нас генерация. Так вот, в данном случае вот это все, это ваша первая генерация. Почему? Потому что здесь у вас есть нет ни одного голда. Значит, если вот этот вип Получил сегодня 10 долларов, то вы получили 10%, так как вы гол, вы получаете 10% с первой генерации. Не с первой линии, не со второй и не с третьей, где он находится, а это все первая генерация. Если вот этот VIP заработал 100 долларов, вы получили 10%, этот с любого в первой генерации вы получаете 10% от его чека. Поэтому здесь очень выгодно, чтобы команда твоя была с деньгами. Очень выгодно. Нет никаких вот этих перекосов, когда я из-за него не зарабатываю. Что происходит, когда появляется в сети Gold? Допустим, на одном из уровней, неважно каком, будь то первый уровень, второй, третий, пятый, появился у вас голд. Вот это все остается, все, что оранжевым цветом, остается вашей первой генерацией. И вы со всех этих чеков получаете, продолжаете получать 10%. Вот Gold, вы тоже с, него, с его чека получаете 10%. Но для вас вот это уже вторая генерация. Для этого голда, вот это его первая генерация, он стал голдом и стал получать 10% от чеков вот своей структуры Для вас это вторая генерация. У голда вторая генерация 8%. Значит, с каждого чека вот этих партнеров оранжевеньких вы получаете 10%, а с вот этих синеньких, с их чека вы получаете 8%. Что произойдет, когда... Придет еще один голд уже в другом уровне. У вас в первой линии, первой генерации осталось меньше партнеров, но у вас появилась вторая генерация. Все вот эти синеньким цветом это вторая генерация, 8%. Что произойдет, если у этого голда внизу появился голд для этого голда синенькие первая генерация, а зелененькие вторая, а для вас вот это первая генерация, вот это. Вот это вторая генерация. Вот, это, извините, вот оранжевый – это первая генерация, синенький – это вторая генерация, а зелененький – это три. Но если вы не стали платиной, то 6% вы, будучи голдом, не получите с третьей генерации. Ну, тут уже по этой схеме, извините, по этой схеме, даже если посмотреть, в этот момент вы уже стали по статусам стали платиной. Вот так работают и так до 10-й генерации. До 10-й генерации это, это десятки тысяч долларов при объеме на маркетплейсе, к которому мы идем. Это десятки тысяч долларов. Сейчас их нет, ну конечно нет, мы же только запустились. Запустили маркетплейс, там на маркетплейсе, хоть мы и говорим, 150 продуктов, там у нас 2-3 производителя. Представьте, когда там будет 10 производителей, 2, а это будет. Это наше ближайшее будущее. Наполнение маркетплейса эксклюзивными товарами – это задача номер один. сейчас. И она, я вам скажу, она успешно решается. Просто вопрос времени. Кому-то кажется, что мы медленно идем, я бы не сказал. Я бы не сказал, я уверен, что мы идем реально семимильными шагами. Для такого глобального проекта скорость, с которой мы идем, ребят, восхищает. Реально восхищает. Если вы мне не верите, общайтесь с теми, кто за нами наблюдает. Ну, я думаю, вы мне верите. Ну и, конечно же, бонусные пулы. О них нельзя не сказать. С, со статуса gold партнер участвует в бонусных пулах. Распределение 5% товарооборота всей компании. Вот почему нужно стремиться стать голдом. Gold, gold это, это начало бизнеса. Это не VIP, не бронза. Голд. Почему? Потому что ты как бизнесмен имеешь право на гораздо больше. Голд участвует в матчинг-бонусе, получать чек от чека своей созданной структуры. Это очень круто, достойно, это очень хорошие деньги. И 5% с товарооборота делится. Единственное, что здесь, для именно от статуса Gold нужно проявлять активность. Для того, чтобы участвовать в этом пуле. Это не обязательно. Это для тех, кто действительно амбициозен, кто считает деньги, кто занимается бизнесом. Это не твоя инвестиция, это подтверждение в первой линии. Это смешное такое, скажу, смешное, но тем не менее смешная активность, но тем не менее она есть. 168 баллов есть. За 4 недели произошел товарооборот 168 баллов. Вам начислено 168 баллов. Система в день от счета отсчитывает 4 недели назад, если в это время было 168 баллов, даже накопительно, 20 баллов, 30 баллов, 70 баллов, 100 баллов, накопилось 168, точка отсчета еще 4 недели. И так каждый раз, когда накапливается сумма 168 и более, именно от этой точки опять уходит на 4 недели, на 4 недели активность, на 30 дней. Здесь все понятно. Ну и бонусные пулы. Мы много раз об этом рассказывали. Сегодня я, честно, не хочу на этом останавливаться. Я бы хотел посмотреть на YouTube вопросы, если они есть. О, для этого мне надо как-то включить YouTube. Посмотрим, получится у меня. Я не вижу. Ага, вот я смогу, наверное, почитать. Хорошо. И бонусные пулы. О рангах тоже э, скажу вот буквально тут еще два слова, о том, что ранги выгодно заключать. Ранги это не только признание, это не только э, деньги, это не только статусы. Это, я считаю, что это чуть больше. Это чуть больше, чем все, что я назвал. Потому что это открываешь для себя возможности. Это и твое развитие, и, как я сказал, и в том числе, это и доходы, все. Это, ну, это, это статусность. это вот, Но это больше, чем какой то одна фраза, фраза. чем Я там голд или сильвер, я первый даймон, Это круто все. Но если смотреть, почему ранг, он в нескольких ипостатях, он реально очень выгоден выгоден человеку. Выгоден, но опять же, не беру, выгоден только из-за денег, или выгоден из-за звания, или выгоден из-за признания. Он выгоден в общем. И ранги... Ох, извините. Сейчас. Вот. Ранги, конечно, помимо того, они сопровождаются такими разовыми подарками. Достиг ранга... Получи приз. Достиг ранга, получи приз. Но приятно, когда ты помимо чека, где за свою активную работу ты получаешь доход хороший, помимо того, что ты получаешь матчинг-бонус, хороший процент от чека своей команды, ты помогаешь им развиваться, постоянно мотивирован помогать им, да, то ты получаешь бонус. Да, может быть, iPhone это не такой уж и крутой бонус, но может бонусом есть часы Rolex, а есть бонусом машина. Автомобиль, а есть крутой автомобиль, а есть там порядка 150 тысяч евро на недвижимость. Для кого-то в каком-то городке это квартира, а кому-то это часть виллы. Это тоже за проделанную работу. Дополнительно. Не нужно дополнительно проделывать. Дополнительный бонус – это не дополнительная работа. Не нужно проделывать отдельно какую-либо работу, чтобы получить бонусы. Просто делаешь свою работу, зарабатывая деньги, помогая структуре, развивая самого себя. И в подарок получаешь вот эти бонусы. Вот наш маркетинг на этом, в принципе, и закончен. Так, теперь пару вопросов, если тут есть. Вопрос по бонусным пулам. Если сделано за 4 недели 350 баллов. За 4 недели достаточно, вы по таблице смотрели, достаточно. 168 баллов. Каждый раз, когда система э, включает расчет, она смотрит 4 недели назад, в день выплаты, 4 недели назад было 168 баллов, есть оплата. Не было за эти 4 недели 168 баллов, нет оплаты. Ой, друзья, я очень рад, что у нас так мало вопросов. Или нас мало, или понятно, или уже, скажем так, это лишний раз было еще донесено так, как, так, как вы хотите понять, хотите увидеть, хотите услышать. Но я считаю, что то, что мог я вот зайти там 40 минут донести именно по работе маркетплейса, самая главная задача была сегодня дать понимание баллового коэффициента. Каждый продукт имеет балловый коэффициент. Конечно, удобно, чтобы он был равен, равнялся 100%, как у нас там в пакетах. Но производство будет требовать своих расходов, производитель будет желать что-либо получать. У него есть расходная часть. Так, все, вопросов я больше не вижу. Спасибо вам большое за внимание. Я вот прямо вот в 40 минут, чтобы не затягивать сильно. Это Я знаю, что основная часть присутствующих, я уверен, они все это знают. Просто, может быть, появляются новички, может быть, кто-то недопонял. Посмотрите на систему АТОН, посмотрите на, скажем так, экосистему блокчейна АТОН. Многие, к сожалению, я слышу, работаю с партнерами, работаю с первой линией, с новичками, с теми, кто за нами наблюдает год-два, я слышу где-то восторженные такие возгласы, да, что ну вы даете, неужели все-таки. Многие ждали же, что мы уйдем с рынка. Мы никогда уже не уйдем, у нас уже все создано, ребята. Мы в преддверии, мы вот у истоков глобального проекта. Как говорит Анатолий, мы нашли свой голубой океан. Многие знают, что такое голубой океан. Я вот сейчас говорю, я, я восхищаюсь тем, что делает сообщество. Благодаря сообществу, вашей обратной связи формируется то, что нет на рынке такого, просто нет такого на рынке. И бронзовый форум, который мы готовим, Первый, единственный, единственный бронзовый форум, который есть, будет сейчас. да, Не было таких форумов, не было такой подготовки. Почему? Да не было у нас полностью блокчейна, а то не было у нас полностью маркетплейса. Это первые производители. Я прямо вот призываю всех, если ты, конечно, хочешь большого бизнеса, если хочешь понимать, если хочешь легко доносить твое место там на бронзовом форуме, не потому, что нам надо там 10 тысяч собрать, там всего 600 человек. Анатолий вчера объявил, что больше или половина билетов уже раскуплено. Я понимаю, сейчас благодаря продвижению пакета Атона вот придет много новичков. Соберем мы там 500-600. Кто-то не попадет и будет жалеть об этом. Но ты сейчас поставил для себя задачу как предприниматель. Я сейчас обращаюсь к тем, кто пришел именно в бизнес. В бизнес и этот бизнес, мы стоим у истока огромного бизнеса. Увидь, увидь, не видишь поесть. Потому что к этому нужно прикоснуться. И то, что Marketplace, то, что тон, это нужно все вместить в себя, понять, потому что эта система сложная. Многие, к сожалению, или, может быть, к нашей, вот всегда говорю, наверное, к нашей радости, знаю, ушел да и ушел. Слава Богу, что ушли те, которые были не нужны в проекте. Кто-то просто приостановился, кто-то призадумался, кто-то ушел с концами, кто-то вернется. Почему вернется? Потому что тот человек, который был у нас децентрализован в нашем дереве, он останется там навсегда. Поэтому у него всегда будет возможность прийти, открыть кабинет и, как многие сейчас, открыть кабинет и удивиться, что у тебя там есть атоны, удивиться, что там есть доходы или увидеть упущенная выгода, упущенная выгода, упущенная выгода. Почему? Блин, да потому что галочку не зашел поставить. Когда-то отдал 500 баксов и не зашел. Это отношение людей к финансам, к бизнесу. Это не бизнесовые люди. Вы не переживайте за них, но... Возьмите на себя такую ответственность, ну позвоните им, скажи, слушай, дружище, поставь галочку. Вчера один из партнеров звонит мне в 10 часов вечера и говорит, Сергей, так и так, ну все хорошо, упущенная прибыль. Вот только купили пакет оттенов, а у спонсора упущенная прибыль. А спонсор несколько месяцев не заходил в офис. И когда узнал, что внизу прошла проплата, зашел, поставил галочку, но увидел слово упущенная прибыль. Позаботьтесь о своих партнерах. Когда-то они были вам очень важны. Мы же когда-то их звали в бизнес. Не важно, что они сейчас отвлеклись. Они все равно в нашей системе. Позвоните, порекомендуйте им зайти и получать э, атоны, получать биткоины, а не получать вот эту неприятную фразу ⁇ упущенная вы. Друзья, у меня все. Вижу там в Ютубе только слова благодарности. Спасибо вам большое. и не стесняйтесь, пишите вопросы, пишите в чаты, у нас очень много чатов, непонятно что-то, лучше 10 раз спросить, да, лучше 10 раз написать и показаться, что там, да какая разница, как ты покажешься, по крайней мере, ты бы с этого момента, когда ты написал, ты будешь четко знать ответ на вопрос, который тебя волнует, задавайте вопрос. задавайте, мы готовы отвечать на любые вопросы, я специально взял такой листок, думаю, ну вдруг зададут вопрос, на который я не знаю ответ, такое тоже может быть то я его сразу записал и у нас есть те, кто знает, есть Анатолий, есть тех отдел, есть юрист, есть финансисты, они знают ответы на все вопросы. Поэтому пишите любые вопросы в чатах, задавайте, чата у нас много и своих спонсоров по полной программе, если что-то непонятно, и все будет хорошо. Все, до встречи на Бронзовом форуме, я жду тебя на Бронзовом форуме, потому что это место, где мы должны, как бизнесмены должны быть все. Там, там бизнес большой. Все. Всем до встречи. Пока.